Самостать суперстарсти, вот не снимаю лог в Сургуте. Вот мы сейчас едем там. рядом с ургутом. Вот мы уже рядом с ургутом попробуем. Ну, мы не успели снять боровоз, как он едет. Да. За это время мы сняли мост. В таком аура, сейчас там пока, ну, мама и тетя Наташа там курят, <соединяющие> курят, ну, как-то это немножко странно, сейчас тут их ждем. Держи. Да, сейчас девчонки ждем. Are you listening? Damn. Мы могли соснять, потому что Дира была в другом магазине, и я была в другом магазине. Сейчас мы идем в кино. Мне купили вот такого мишку рэпера. Сейчас мы идем в кино на Золушку 2 Сейчас. И